Нужны срочно деньги, особенно сейчас, перед Новым годом. Ведь сейчас очень много трат и денег не хватает на все. Нужно купить подарки, организовать вкусный стол. А еще лучше встретить Новый год в каком-нибудь красивом месте. И это все реально. Приветствую вас, друзья, с вами Ольга Аринина, и вот уже около 7 лет я зарабатываю деньги в интернете. Я проверила много разных методик, и в этом видео за пару минут я расскажу вам, как вы сможете уже до Нового года заработать от 50 тысяч рублей. Причем вам не нужно сидеть сутками у компьютера, достаточно всего одного часа в день. Вам не нужно вкладывать деньги, не нужно заниматься партнерками и рассылками. И этот способ подойдет всем, кто хотя бы умеет читать и писать по-русски. А первые деньги вы сможете заработать уже сегодня. Посмотрите, это доход по методике «Богатый тетрамейкер» за последний месяц. Здесь 150 тысяч рублей. По моей методике вы сможете зарабатывать от 2 до 15 тысяч рублей за час работы, создавая субтитры на любом языке с помощью всего лишь одного сервиса. Кстати, об этом сервисе практически никто не знает здесь, в русскоязычном интернете. И вы сможете на этом очень хорошо заработать. Для того, чтобы зарабатывать по методике «Богатый титромейкер», вам нужно сделать всего лишь три простых действия. Шаг номер один. Загружайте готовое видео в сервис. Далее нажимаете на кнопку «Субтитры» и выбираете «Язык». Далее сервис автоматически накладывает субтитры на видео за пару минут, и вы получаете за свою работу деньги. За такую работу вы будете получать от 2000 рублей за час. И я уверена, что с такой работой справится любой новичок. Вы сами видите, что все очень просто. И есть еще одна крутая фишка, применив которую вы сможете уже брать за эту работу от 10 до 15 тысяч рублей за час работы. И об этой фишке я расскажу вам в курсе «Богатый титромейкер». Изучайте информацию ниже на этой странице, получайте курс и зарабатывайте уже сегодня. Представьте, как обрадуются ваши дети, супруги, когда купите им те вещи, о которых они так давно мечтали. Как они будут вами гордиться. И как вы будете гордиться собой, потому что у вас получилось, и ваша жизнь стала богатой и счастливой. Не теряйте время, приступайте к заработку уже сегодня. До встречи на курсе!